Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Майами. Это канал «Как заработать в интернете». Сегодня у нас, как всегда, пойдет речь про заработок в интернете. Если ты искал реальный заработок в интернете, то сегодня покажу тебе офигительный способ заработка в интернете в 2022 году. Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект под названием «Крипто-кэш-бизнес». Напоминаю, что проект новый, он запустился сегодня. В этом видео вы увидите, как я инвестирую 30 тысяч рублей. И в этом же видео я проверю проект на выплату, так как начисление по вкладам каждую минуту. То есть деньги по каждому депозиту начисляются каждую минуту. Если вам интересен ежеминутный заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра! Друзья, зарабатывать с вложениями мы будем на 10 тарифных планах. каждому тарифному плану прилагается калькулятор, где мы можем рассчитать свой доход. Первый тарифный план 180 – 180% за 72 часа. Второй тарифный план 200 – 200% за 72 часа. Третий тарифный план 250 – 250% за 72 часа. Четвертый тарифный план 300 – 300% за 72 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Пятый тарифный план 400 – 400% за 48 часов. Шестой тарифный план 500% за 48 часов. Седьмой тарифный план 600% за 48 часов. Восьмой тарифный план 700% за 48 часов. Начисление прибыли каждую минуту. Девятый тарифный план 1100% за 96 часов. и Десятый тарифный план 1200% за 96 часов. Начисление также каждую минуту. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Лично я буду инвестировать 30 тысяч рублей. Заходить я буду на десятый тарифный план, то есть 1200 процентов за 96 часов. Начисление прибыли каждую минуту. Каждый час я буду получать по 3744 рубля. Всего доход у меня составит 360 тысяч рублей. Чистая прибыль 330 тысяч рублей. Статистика компании CryptoCash. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Инвестировано на данный момент более 45 тысяч рублей. Пользователи 72 человека, активных пользователей 65 человек, выплачено 785 рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Здесь вы можете узнать подробнее о компании. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа 4 уровня в глубину. 15%, 3%, 1% и 1%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и скрины с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Друзья, ну и так как проект новый, отзывов пока что еще мало. Но ну, а давайте сейчас я перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. На счету у меня все по нулям. Здесь у нас находится реферальная ссылка. Но ну, а сейчас давайте я создам свой первый депозит. Выбираю я 10-й тарифный план, то есть 1200% за 96 часов. Сумма вклада моя составляет 30 тысяч рублей. Платежную систему я выбираю PR. Друзья, сейчас 30 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек. И мы с вами продолжим. Друзья, на балансе у меня 936 рублей. По моему депозиту начислена первая прибыль. Получается, в минуту я получаю 60 рублей. Но ну, а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Сумма для выплаты 936 рублей. Платежную систему я выбираю Payr. Моя выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR-кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 927 рублей. Выплата с проекта CryptoCash. Друзья, проект платит. Друзья, также есть канал Telegram и telegram администратора. Но на этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.